Здравствуйте, Лиля. Здравствуйте, Анатолий. Давайте сразу перейду к вопросам. Это вопросы, напомню, популярные вопросы наших пользователей. И мы, так как не очень компетентны угу. в плане психологии, мы решили обратиться к экспертам по всему. Вот мы с вами на интервью. И давайте перейду к первому вопросу. С каким запросом чаще всего обращаются семейные пары? Вы знаете, чаще всего именно как пары обращаются по поводу непонимания. Они не понимают друг друга, мужчина не понимает женщину, женщина не понимает мужчину, у них есть свой взгляд на какие-то вещи, какие-то проблемы. Иногда, если это обладательским языком сформулировать, это мы придем к психологу, и он нам точно скажет, кто прав, а кто виноват в нашей паре. Конечно, мы так не особо делаем, но запрос именно на понимание и взаимопонимание. Угу. Ясно. А давайте к следующему. Это с каким запросом чаще всего приходят женщины? Я имею в виду одиночное посещение, но цель именно улучшить угу. угу. свои отношения в семье, либо там в браке, либо еще до брака, угу. а именно у женщин, какой самый популярный запрос? Анатолий, спасибо огромное, что вы разделили, я чуть-чуть бы пояснила этот момент. Дело в том, что я работаю в системной семейной терапии. И когда мы понимаем, что семья – это система, то есть, как я говорю, меняется один человек и вынужден второй тоже меняться, он не может соответствовать стандартам, которые были до этого времени. Поэтому вот действительно бывают одиночные встречи по поводу семьи и отношений в семье. Да, и это тоже не так редкий запрос именно у женщин. То есть женщины приходят, у меня есть люди, которые работают, в, им не нравится отношение к ним супруга. А некоторые... Некоторые выходят из неких травматических созависимых отношений, некоторые хотят как-то развиться в жизни, но опять мы будем возвращаться к каким-то темам по поводу семьи и брака которые попробовали завести любовника, но вопрос не решился в семье. Да? То есть наличие любовника оказалось слишком сложным для самой женщины. И у нее нет задачи продолжать. У меня была интересная консультация, когда человек радостно подал заявление в ЗАГС на расторжение брака. И вот тогда ее началось накрывать. К mm -hmm. после нашей консультации она забрала это заявление. А вот, то есть опять, если вы заметили, вот, наверное, не так часто на моей памяти вот несколько буквально работ было по поводу измены либо прощения измены, то есть вот эти вот вещи. И я сейчас имею в виду в отношении мужчины, то есть вы слово «любовник» как бы слышали, и это чуть-чуть, на мой взгляд, другие вещи. То есть не всегда это мы говорим про измену. Вот. И еще достаточно часто... Женщины приходят с вопросами про детей. А иногда они приводят детей, иногда они приходят сами с вопросами, с проблемами, как вести себя с ребенком. То есть не только мужчина их интересует, но и дети. Вот. Более младший возраст, если мы возьмем молодежь, 18-20, то там, конечно, родители. Но всегда mm -hmm. вот это опять первый вопрос, да, взаимоотношения, взаимопонимание. Да, это вот оно. Правильно ли я вас понял, что женщины чаще всего самый популярный запрос это измены, если я правильно понял, и второй. Тарус... А, абсолютно нет. Это а, как нет, раз таки правда. самый редко встречаемый самый запрос. Редко. Да, да. А самые популярные как... дети? А, самый популярный а, отношение к ним мужа, детей, родителей. А... То есть к... мне не нравится, как ко мне относятся. Вот такой, если можно так прям совсем сформулировать. Все, понял. Угу. отношение угу. к самой женщине, которая, собственно, пришла э, к вам. Да. Отношения да. к семье. Понял. Да. И второй по популярности – это э, дети, отношения с детьми. И, да. да, совершенно верно. Да. Отлично, спасибо. И дети чаще, да. чем мужья бывают. Логичный вопрос. Следующий – это какой самый популярный запрос у мужчин, которые приходят к вам, опять же, соло, но по поводу своих именно семейных Отношения. Я как раз таки хочу начать с того, что действительно я последнее время сталкиваюсь с тем, что, мало того, мужчины соло ходят. Да. Так, плюс еще ко всему. Они бывают часто инициаторами семейного, семейной консультации. Часто можно прочитать в литературе где-то, что как заставить мужчину прийти. Я что-то сталкиваюсь с другой проблемой, как женщину заставить прийти. То есть мне иногда мужчина звонит, со мной договаривается, но потом выясняется, что он женщину не уговорил войти. А вот, то есть очень часто семейные оконсультации Консультация. ой, я же говорила вначале, кто прав, а кто виноват, соответственно, кто прав, тот не ходит. не нужно тому идти к психологу, а вот кто виноват, пускай, тот и ходит. И, в общем-то, пока они это в семье с собой не упрясут, такую, извините за мою фразу, глупость, потому что семья, система, мы, у нас нет задачи, кто прав, кто виноват, никто не виноват, все правы. Да? Вот, но вы правы совершенно. Запросы соло мужчин, слегка отличаются. То есть взаимопонимание, да, это остается, но очень много мужчин приходит с запросом о создании отношений как раз-таки. У них проблемы с противоположным полом, проблемы именно в создании, то есть они уже создавали отношения, и у них есть какие-то моменты, которые их очень сильно не устраивают. вот. Кстати, и с детскими психологами не так редко приходят мужчины. Но там совершенно другая задача. Как у меня были клиенты, вы знаете, мне сказали, что моя жена не занимается ребенком. А вы проверьте, ребенок вообще развит или нет. То есть, ну это опять-таки личностные некоторые проблемы, которые он через жену ребенка пытается решить. Вот. И э, мужчины ⁇ это все-таки самореализация, э, потому что они понимают прекрасно, что если они не закрывают некие социальные э, вопросы и потребности, то про э, хорошие отношения и взаимоотношения в семье э, можно даже не говорить. Другой вопрос, что э, приходят иногда достаточно обеспеченные люди, у них проблем нет ни с детьми, ни с обеспеченностью, но тем не менее... Опять-таки, здесь вопросы взаимопонимания. Иногда бывают совершенно конкретные запросы. Вот, а что женщина хочет? А что мне делать? А как мне быть? А вот, иногда вот такого плана вещи бывают. Да. И последнее время, мне кажется, что мужчин больше стало. Угу. И а я очень был... рада, что они стали ходить. Это был, как раз, промежуточный вопрос. Из 10 а, да? тех, кто соло пришли, сколько мужчин, а сколько женщин? Ну, то есть, 10... А, Прикинь, вот прям вам честно не скажу э, статистику, э, но, наверное, где-то все-таки больше женщин, здесь даже без вопросов, примерно 6-4, то есть... чуть больше. Потому что раньше из 20 мужчин, и это из 10 человек человека 4-5, то есть в, разных, в разное время, но они приходят. То есть консультирование есть и женское, и мужское. Угу. Ясно, спасибо. Перехожу к следующему. Какие проблемы вы решаете шаблонно? То есть существует ли какая-то причинно-следственная такая цепочка? Ну, который можно решить какие-то проблемы в семье. А, вот, знаете, у вас вопрос, а, первая часть, это я не знаю, откуда вы ее взяли. То есть на первую часть ответ «нет», на вторую «да». То есть шаблона я никогда ничего не решаю, потому что то направление, в котором я работаю, это клиент, центрированный подход. Я иду за клиентом. Mm -hmm. То есть я смотрю, что происходит, я смотрю, что говорит клиент, как говорит, куда мы пошли. У меня вплоть до того, что бывают случаи, когда я объясню от человеку, что мы сейчас будем делать. Он начинает делать, и я понимаю, что делать мы будем совсем другие вещи, потому что клиент показывает совсем другой момент. А вот, и это в консультировании, нечто обязательное, ну, по крайней мере, для меня. А, знаете, как я говорю, есть люди, которые с людьми работают, а есть вера в технологию. Видимо, вы про этот шаблон и говорите, то есть, когда мы приходим и нам говорят, мы сейчас будем заниматься практикой разрушения старых отношений, например, и тут уже не важно, кто ты, какие у тебя отчаяния вения, давайте мы тебе порушим все это, а там будем разбираться, и если ты захочешь, не захочешь, значит, этого будет достаточно. А вот. Я работаю с точностью наоборот, поэтому у меня всегда консультации индивидуальные, всегда консультации не похожи на другие. И у меня очень нравится, был такой опыт, когда я работала с близнецами, однояйцевые близнецы, были двойняшки, были просто близнецы. То есть это тот момент, когда люди в одной семейной системе родились в одно и то же время, с разницей в час, да, грубо выражаясь. Их картинка мира, то, что я пыталась показать, она разная у каждого человека. То есть мы с ними одинаково работать не можем. Я вообще не очень люблю какие-то стандарты и шаблоны. Да, много техник знаю, многие знания есть, обучение, все остальное, да. Но для того, чтобы я смогла именно этому человеку применить именно то, что именно ему надо. И э, когда идет семейное консультирование пары, то есть э, хорошие условия, когда я принадлежу каждому из этих людей. И тогда мне приходится часто быть переводчиком с мужского на женский, с женского мужского. То есть до такой степени индивидуальная работа, что рядом сидит ее муж или э, его жена, и они не понимают, что я, я говорю этому человеку. То есть вот вплоть до таких вот вещей. Потому что это действительно очень индивидуальная работа. Не люблю какие-то вот привязки к каким-то технологиям. Технология, да, но именно с индивидуальными особенностями. Поэтому вот по поводу решаю шаблонное. Я решаю все вещи хорошо, а шаблонное или нет, это уже... То есть недавно я поняла, что у меня же за это время ни одного плохого отзыва нет. Вот, я что нет таких людей, которые бы сказали, что э, вы плохо поработали, э, вы там что-то не сделали или еще что-либо. Ну, иногда Не все люди приходят э, с целью сохранить семью, скажем так. Э, бывают разные, конечно, варианты. Ясно, спасибо за пояснение. А, ну, mm -hmm. в этом случае, конечно же, о шаблонности ну, и речи идти не может. Когда да, я, про, вот, правда... я поэтому говорю, у вас хороший вопрос из двух частей. Шаблона нет, а вот когда подход, вот, да, да, да, да, да, следственные связи, да, тут я согласна полностью. Потому что, да, человек, он э, рожден в определенной системе. Эта, сем... Эта система называется семья. У человека две семьи. Моя сегодняшняя семья взрослого человека и моя детская семья, в которой я ребенок. Плюс еще у человека есть система род и родовые вопросы, родовые нюансы. То есть мы... Я в консультировании все это учитываю. Да. Вот здесь я согласна. Вот связи тут однозначно, да. Ну, точно не шаблонизация, это однозначно. Да, это, это я так не умею. Отлично, теперь сейчас попробую правильно сформулировать этот вопрос. Какие запросы вам проще всего решать? С какими запросами приходят люди и какие вы можете сказать, uh -huh. что он простой и это легко решается? Вы знаете, ну по поводу легко или сложно, даже я бы просто опустила этот момент. А ко мне иногда приходят люди, которым я в начале консультации говорю спасибо. Спасибо за то, что они пришли. Потому что когда приходят люди, у которых по ряду причин не получается светлое будущее, то я всегда говорю им спасибо за то, что они ко мне пришли. Когда приходит женщина и говорит, у меня второй брак, и опять я куда-то вляпалась, не пойму что, и не знаю, что с мужем делать, я говорю ей спасибо, потому что я говорю, мы сейчас все сделаем, у вас будет ваше завтра. Я очень благодарна тем людям, которые пришли и сохранили семью, не сохранили э, ужас в семье, не сохранили те э, скандалы в семье, то есть... Психолог не научает терпеть, как некоторые считают, однозначно нет. Как я говорю, мы работаем по системе где-то выпукло, где-то впукло, а мы создаем гармонию. И многие так и говорят, ой, я-то думал, а тут оказывается. Я говорю, понимаете, психолог это не подружка, с которой можно поговорить, вот это я и заметил. То есть мы не кухонные работники, с которыми можно кельнику попить а вот, и поговорить. Но когда ты понимаешь, что у человека после работы с тобой, и это человек делает сам, то есть это не психолог делает, да? но наступает завтра, я очень благодарна таким людям. И мне очень нравится, когда такие люди приходят. А Простой-то, простота здесь в чем? Ну, то есть... Возможно, звучит как... Просто, простота в профессионализме. Кажется, я даже так и говорю иногда клиентам, сейчас мы будем играться. То есть простота в профессионализме. И как я, я и профессионалов сколько видела, и когда и сама работаю, со стороны кажется, что мы какой-то ерундой занимаемся. Но, как я однажды сказала про другого специалиста, возникает только простой вопрос. Почему именно этому человеку, именно в этом месте он задал именно этот вопрос? То есть э, простота в профессионале. И э, когда человек владеет тем, что он делает, он всегда простой, с ним всегда легко, он хорошо разговаривает. И он, э, как говорила одна моя клиентка, Лиля, ты умеешь сложные вещи делать простыми. Вот это да, вот, вот, вот в чем простота. Когда после встречи со мной у людей становится простая жизнь. Вот это да. А вы можете выделить какие-то конкретные запросы, с которыми люди приходят, которые вы очень ну, быстро, скажем, решаете? То есть какие-то проблемы, которые легко решаются? Вы знаете, а быстро и легко – это разные вещи, потому что я решаю очень многие вещи за одну консультацию. Но у меня методы такие. Ага. вот Если вы считаете, что это легко, окей, пускай это будет легко. А ко мне приходят люди, которые тоже думают, что им надо годами заниматься. Они очень сильно удивлены, что за раз мы все сделали. И потом я вижу эти расстроенные, наверное, лица. Человек мне говорит, Лиля, я годами занималась и искала свое предназначение. Три часа. Как? Как мы это сделали? То есть если, если про это, то да, это... И сохранение семьи, как я говорю, это одна консультация, а создание семьи от пяти. То есть я краткосрочными техниками работаю. И вот как раз сохранение это легче, чем создание новых отношений. Ну, если прям вот в такой аналогии брать. А правильно ли я понял, что самые эм, быстрые... Э... Самое быстрое решение запросов – это запросы найти свое предназначение. Правильно ли я вас услышал? Нет, я не думаю. Но если брать сравнительный ряд, то предназначение, да, проще всего найти. Тогда уж. Ага. Там хорошая есть техника, и она достаточно хорошо и быстро работает. Давайте тогда перейдем на другую сторону. Какие случаи вы считаете самыми сложными или которые самые долгие для решения? То есть mm -hmm. вот именно что за запросы сложнее всего решать? Если честно, самые сложные для запроса это зависимости. Во-первых, здесь нужно частое консультирование и длительное. Более того, сложным в зависимостях является то, что это нужный для семьи симптом. Очень часто хотят вылечить алкоголика, не трогая семейную систему, очень часто хотят помочь наркоману, не трогая семейную систему. К сожалению, во-первых, не получится, а во-вторых, даже если мы уберем у человека пристрастие к каким-то химическим зависимостям, зависимостям поведения то в любом случае человек либо вернется к этому. Кстати, то же самое касается детского консультирования. Очень часто у детей есть симптом, потому что это семейный симптом, это симптом, объединяющий семью. Да? А вот, и для того, чтобы убрать этот симптом, просто с детьми, ради детей маленьких, ради еще на что-то готовое. А вот э, ради наркомана, во-первых, это более зрелые люди и более закоренелые родители, если можно так выразиться, э, либо там жена, э, и тогда для спасения этого человека уже э, у семьи нет ресурса. Вот, поэтому вот эти вот вещи самые сложные. Еще достаточно сложные это психические заболевания, но это уже просто не моя специализация, для меня это просто сложно, потому что есть особенности заболеваний, когда психологи работают с этим человеком, они стараются сделать так, чтобы человек скомпенсировал, если можно так выразиться, данный диагноз. И самое сложное часто для этих людей, и это длительно для психолога, принятие диагноза. Вот, то есть отрицание диагноза, оно, к сожалению, ведет к ухудшению вещей. Принятие диагноза самим пациентом, клиентом, ну то есть вот консультированным. Анатолия, вы очень правильно сказали, мои люди, которые ко мне приходят, это клиенты, да, клинический психолог. А вот то, что я говорила, кстати, и про зависимости, и про кли... пациентов клинического психолога, да, это пациент. То есть, как вы заметили, мне сложно работать именно с людьми, у которых есть диагноз. Mm -hmm. Угу. Я вот часто слышу, почти в каждом ответе вы так или иначе оперируете определением "семья это система". Да, я брал несколько интервью, текстовых и видео, и ни от кого такого не слышал. Это, видимо, какая-то такая ценность, которую вы, ну, можно сказать, видимо, ваше какое-то уникальное торговое предложение. А, а, абсолютно нет, у меня нет. есть даже удостоверение, то есть это мое обучение, это не я выдумала. Нет, нет. А более того, нет, теория нет, создания систем Бертоланфи шестьдесят. 50-е годы прошлого века, плюс я еще магистр психологии, нас очень много этому учили, а вот, и вообще человек сам система, и мы живем в системе систем, то есть вот мы сейчас с вами система из двух человек, и у каждого из нас своя роль в этой системе, да? вот, и вы правильно говорите, просто почему мне нравится системный подход, здесь я с вами согласна, а, потому что, когда мы понимаем принципы работы системы, принципы жизни существования системы, тогда нам проще работать. Мы работаем с одним, знаем, что будет с другими. И тогда, когда ко мне приходит мама 12-летней девочки, я объясняю ей, что вот как было бы здорово с вами позаниматься потому что она большая часть системы, а ребенок меньшая часть системы. она говорит, давайте я вам одного ребенка приведу. Я говорю, окей, но я вижу, что это бунтующий ребенок. И я понимаю, я и так и говорю, понимаете, если мы сейчас будем активировать ребенка, очень так метафорично, да, лично мне страшно. Маме почему-то не меньше, возможно, она что-то другое поняла под этим вещами. Потому что мы как психологи, и это и наши преподаватели говорили, мы как психологи поддерживаем человека, которого к нам привели. И когда я понимаю, что это система, я понимаю, что я не могу с одним ребенком работать. И мне очень хочется понимать еще дальше последствия для всей семьи. И тогда я имею больше возможностей сказать об этом родителям. И хотя бы, чтобы они задумались над этим. Потому что мы же можем... Э, были случаи, когда родители подавали в суд на психолога за доведение до суицида или про то, чтобы мы нам испортили ребенка, Поверните, как было и тому подобного рода вещи. Это как раз тот момент, когда, как вы говорите, слово «система» не присутствует в голове. Ребенок – это ребенок, родители – это ребенок. Что за ерунда? Он. Каждый сам за себя. Да, каждый сам за себя, но... Это несовершеннолетний ребенок. Он сейчас у вас начнет сепарироваться. Что вы дальше будете делать? То есть это опять самосохранность самого-то ребенка собственно, вашего клиента, которого вам привели. А вот прям вот недавний случай поэтому. Поэтому система, да, это не я выдумала. Нет, я не имел в виду этого, ни в коем случае и не подвергал это сомнению. Мне просто стало интересно. Нет, я поняла. Вы явно это, ну, как основу знаний, что ли, используете вокруг нее? Вы знаете, да, это очень удобно. Это очень удобно. И дело в том, что э, очень часто, вот как раз возвращаясь к вашему двойному вопросу, где нет ты да, да, э, вот последствия, то есть следствие «я», а они как раз-таки идут из семейно-родовой системы. И когда я умею работать именно с семейно-родовыми сценариями, с семейно-родовыми проблемами, то тогда мы за три часа работаем с вещами, да? то есть тогда мы и даем результат. А пока мы давайте с вами поговорим о том, что вас тревожит, давайте посмотрим вашу тревожность, давайте протестируем, какие у вас эмоции, Эмоции. Да, у меня есть хороший пример человека, который 9 лет ходит на терапию, за это время она развелась, и так и не смогла найти себе вторую половину. Но он начала консультировать самостоятельно. 9 лет, а я вам говорю раз. Да, то есть, я понимала, что рядом с ним, когда я что-то говорю, такое ощущение, что я издеваюсь над человеком. Ну, просто мы в разных, э, этих, в разных модальностях работаем, в разных подходах работаем. Вот. То есть э, я согласна: психологи совершенно разные, и некоторые э, внимания на человека уделяют именно его чувства он здесь и сейчас и все остальное их не касается я уделяю внимание и человеку и тому что его окружает и самое хорошее что мне нравится картинка мира самого человека она формируется до 7 лет это да? такая про детство истории и если она формируется не потому, что родители заставили, не потому, что родители что-то влошили там еще что-то, я не знаю, да. А эта картинка я так увидел, я так понял, то есть я сам создал, я сам могу переделать, и на этом стоит вся моя работа. И тогда, да, это про я. И когда мы взрослую картинку, то есть детскую картинку берем и взрослыми мозгами на нее смотрим, а она совсем по-другому, конечно, выглядит. А можете... Поэтому вот вам система, а, да? Как раз определение, да, максимально короткое uh -huh. определение, семейная система. Можете дать определение, что такое семейная система? Семейная система – это система людей, которые соединены друг с другом родственными или не неродственными связями, учитывая, что мужины – это не родственники, проживающие на одной территории и ведущие единое хозяйство. Если совсем очень просто, как я это говорю, то есть это более научное определение, и если мы в системе возьмем только двоих людей – потому что под первое подразделяется любой уровень семьи, да, uh -huh. а, то семья – это когда люди договорились, что у меня есть ты, а у тебя есть я. И когда люди понимают это, они себя называют семьей. И поэтому туда я включаю и гражданские браки, и сожительства и когда люди раз в год встречаются, и когда скайп отношения, все что угодно. То есть я так это более широко понимаю эти вещи. И есть семья – это когда... Есть циклы развития семьи, есть семья, которая вот, молодая семья, действительно два человека муж и жена, есть семья с детьми, есть семья без детей, есть расширенная семья, куда включаются бабушки, дедушки и другие родственники. Угу. Отлично, спасибо. Ответила на вопрос. Да, да, спасибо. Последний вопрос наш в средний строк, когда. Нет, сейчас будет, я имею в виду вопрос, последний средний строк, когда Появляется позитивная динамика в отношениях. То есть, когда к вам приходит пара, какой момент угу. вы назовете, угу. что люди наконец-то могут увидеть, что в отношениях что-то начало меняться? А, вы знаете, вот про индивидуальность мы уже говорили. И здесь вопрос, что они с этим делать будут. То есть некоторые могут не увидеть после первой консультации динамику, потому что первая консультация, она больше направлена на то, что э, действительно у вас есть какие-то нюансы, действительно есть над чем подумать. А вот, а вот как раз у меня была недавно пара, которые пришли первый раз, потом через неделю-полтора они пришли второй раз, и больше я их не вижу. И они на второй консультации обсудили все, что а, они пробовали из первой консультации взять, но у них не получалось. Вот тогда я верю, что там есть положительная динамика. То есть все-таки вторая, третья консультация, они должны быть. А период между консультациями примерно полторы недели, да? Ну, грубо говоря, 10 дней. А, а, дело в том, что период между консультациями, вот лично у меня, он отличается от привычных. А, Во-первых, между первой и второй консультацией неделя 10 дней, между второй и третьей две недели, можно чуть больше, и каждый раз мы увеличиваем расстояние. Это делается для того, чтобы не подсаживать человека на психолога, потому что а, есть такой вид зависимости, как тренинги, психологическое консультирование и так далее. Поэтому это, здесь учтены вот эти все моменты. И в последнее время я часто советую людям не раньше, чем через две недели ко мне обращаться. Если что-то срочное, да, я могу и ответить на вопросы, я на связи практически всегда. А вот либо какие-то там звонки обсудить, но полноценная консультация обычно это пролонгировано во времени события. Да. У меня а... это так. Я понял, что консультации, ну, про расстояние между консультациями понял. Оно не должно быть слишком большим, но и слишком маленьким тоже. Пытаясь ответить на вопрос пользователей, ну, то есть, допустим, два сеанса это достаточно, то есть это, получается, ну, где-то 2-3 недели, да, и можно попытаться увидеть позитивную динамику? Или это настолько индивидуально, что вообще невозможно даже среднее передать. Анатолий, вы опять задаете двойные вопросы, где первый нет, второй да. То есть это да, все индивидуально, потому что не так мало людей, которые приходят один раз. И они, видимо, что-то видят за один раз, они больше не обращаются. То есть этого возможно достаточно. У меня был случай, когда у меня была женщина одна в консультировании. И она пришла, мы с ней работали достаточно долго и много. Потом второй раз она приходит и говорит, а муж на меня больше никогда не будет кричать. Все, он уже и на нее не кричит, она уже на него смотрит другими глазами. У нее нет потребности, чтобы на нее кричали. Мы это убрали. И второе, консультировали, уже работали, она говорит, у меня проектов много, я работать не могу. Все, мы уже систему семья отодвинули. И потом она и работу поменяла, еще что-то, а было всего там две или три консультации. Просто не помню, было очень давно. Ну, в общем, это индивидуально, я понял. Uh, индивидуально, да. И, знаете, и, пожалуй, пользователям имеет смысл сказать мою любимую фразу. Uh, проблема решается не один-два раза, а до результата. Uh -huh. Потому что я очень часто вижу, когда люди приходят не к тому специалисту, который решит проблему, а к тому, с кем они поговорят, сделать ли что они они что-то делают, как бы поработать. И если они не бросают этот момент, собственно, почему я всегда говорю спасибо своим клиентам, то они могут найти того специалиста, которым на самом деле поможет. И они говорят, что это я, я говорю, что он просто существует. Вот. И поэтому здесь не в разах это меряется, не в часах это меряется. Проблема решается, пока она не решится. И еще один момент, наверное, тоже важный для пользователей. Это, конечно, здорово. Мы хотим, чтобы она стала другой, чтобы она ко мне хорошо относилась, чтобы он меня уважал, чтобы он ко мне так-то относился. Но есть простая система «я» — мир. И в мире всегда отражаюсь «я». А когда со мной рядом один человек — в нем больше просто некому отразиться. В нем отражаюсь я, и когда я работаю с собой, меняется весь мир. И тогда он становится уважающим, любящим, понимающим, а она хорошей хозяйкой, отлично себя ведет и прекрасная жена и мать. Возможно, не всегда стоит тащить и выяснять, кому нужно идти к психологу, кто же виноват и что же делать. И очень часто я вижу пары, которые я не смогла уговорить мужа, я не смог уговорить жену. Я всегда говорю, окей, приходите сами. Приходите один человек. Мы будем работать. Это лучше, чем ничего не делать. Потому что не делание ничего ведет к разрушению. Буквально вчерашняя встреча, у меня был мужчина. Первый брак 17 лет, второй брак 7 лет. А такое ощущение, что копирка. Он мне одно и то же рассказывает, и в одном, втором браке. И он пришел за третьим, и говорит, давайте создавать третий брак. Я говорю, отлично, давайте чуть-чуть про другое, а потом будет обязательно третий. Вот, то есть мы всегда себя берем с собой, даже в семью, не только в Италии. Лилия, спасибо большое, это очень интересно было. Анатолий, с вами было тоже очень интересно. Я думала, вопросы будут сложными, оказывается, вы на нашей стороне.